Здравствуйте! Ролик за роликом, ролик за роликом. Мы с вами обсуждаем, что происходит в русскоязычном мире. Латвия. В принципе, этот совет, который я дам, эти рекомендации годятся и в любой другой стране. Потому что от нас много что умалчивают. Советы будут по тому, как получить инвалидность в Латвии, и почему она меньше, чем, допустим, в Эстонии, намного меньше, и как ее сделать так, чтобы она была у вас хотя бы эстонского уровня. То есть, как увеличить инвалидность на 230-240 евро, как минимум. Первое. Как получить инвалидность в Латвии? В Латвии где-то 40-50% жителей имеют инвалидность. Это огромное число. В Латве инвалидность получают те люди, которые имеют хронические заболевания, инвалиды детства тоже могут иметь и получают тоже поддержку. Ну и, конечно, очень сильные болезни, такие как онкология, допустим, какой-то цирроз печени, тоже переломы сильные, которые дают потом всю жизнь о себе знать. У меня, например, перелом позвоночника. В Латвии никто не стыдится своей инвалидности. Дело в том, что расчет вот этих выплат инвалидных происходит следующим образом. Важно знать то, что весь расчет ведется по такому принципу: чем больше ты уплатил налогов, особенно в соц. налог Потому что, например, раньше микропредприятия, у меня такое было, было можно избавиться от какого-то соцналога, да? то есть платить самый минимум этого социального налога. Что происходит? Следующее. Придем пример. Человек сломал спину в возрасте 20 лет. Стаж рабочий у него 2 года. В Латвии начинает... Расчитываться инвалидность только если 3 года стажа, да. И чем больше, тем лучше. Соответственно, сумму сейчас приблизительно приведу. То есть приблизительно, если у него нет трех лет стажа, даже дня, если не хватает, да, именно не 3 года он отработал, а 3 года это 36 месяцев, месяц-месяц, месяц-месяц платились налоги. Да, вот это имеется в виду. То есть, например, на продолжительном больничном налоги не платились, этот стаж не учитывается. Вот. И тогда инвалидность составит у вас там 76, допустим, евро, 74 евро. Это мизер. Если человек получил в возрасте 50 лет, и у него стаж, допустим, 30 лет, то тогда будет там 300 с чем-то у него, если зарплата была не такая большая, ну и гораздо больше, если он получал там серьезные суммы денег. Вот такие вот дела. Как ее получить? Допустим, у вас есть какое-то хроническое заболевание. Знаете, за спрос не ударит нос. Сперва вы обращаетесь к семейному врачу. Как правило, он вам скажет, что я не хочу оформлять вам инвалидность, вам она не положена. Отвечаете следующим образом. Вы напишите, что в бумагах не положено, так не положено давайте попробуем за спрос не ударят в нос он вам дает бумаги и с этими бумагами вы должны ехать в центральный в центр такой во всей латвии есть один центр в котором все это рассматривается центр который выдает вот эти вот инвалидности да? выдает эти карточки э, и заносит вас в систему э, если я не ошибаюсь он находится за двиной можно туда доехать на восьмом автобусе Astra <coughs> съела и там вы увидите здание и там будут такие таблички специальные как вам до туда добраться в Венспилс 52 если точнее вам туда с этими документами не сперва туда а потом к семейному вас тогда отошют а сразу туда первое что о чем умалчивается, дело в том что у всех инвалидов да, у которого мало мальски болезни серьезные заболевания возьмем психические заболевания допустим у человека шизофрения или же Маниакально-депрессивный психоз. Сейчас могут названия этих заболеваний меняться. Да? <говорит> э -э -э при этом, положим, тогда еще э -э инвалидность делится на две части. Вот что самое главное, какая мысль. Она делится первая сама выплата, а потом выплата по уходу. Ведь больному нужен уход, нужны лекарства, правильно? Особенно если какие-то тяжелые заболевания, почти все болезни, которыми дают вторую или первую группу, им положен такой уход. Аутизм, например, моему сыну положен такой вот уход. Выплачивается сумма от 220 до 240 евро, как в случае с детьми. Она в, доходы ваших, в доходах ваших, если что, на ребенка не отражается. И об этой доплате почти никто не знает. О том, что у нас власти разделили инвалидность на две части. Получают маленькую сумму начальную, а большую не получают. Запомните, называется дополнительный уход. Да? На этих сайтах, которые посвящены вот этому всему Рига и ЛВ, также можете найти, где этот сайт, который связан с инвалидностями, вот, которые находятся на, по адресу Венс плюс 52 Рига. Также, может быть, где-то и в России, в других русскоязычных странах тоже подобное. То есть, то есть, не платится вся инвалидность, платится кусочек, а остальное надо выбивать. Что? Вот мы, мы фактически, если у вас есть заболевание какое-то, например, перелом спины, вы точно получите эту сумму. Да? точно аутизм точно получите сумму шизофрения точно получите эту сумму э -э ну и другие сильные например э -э у меня знакомый получил тоже такую дополнительную сумму несмотря на то что он довольно хорошо себя чувствует но у него дцп тоже получил эту сумму что еще каждому инвалиду положен ассистент этим ассистентам тоже платится дополнительная сумма небольшая только то время, которое он проводит вместе с этим больным допустим с ребенком каждый час платится в размере с минимальной заработной платы но как правило деньги это небольшие, но к этой сумме они не помешают, там порядка 100 евро допустим если вы там проводили с больным там 50-60 часов, 70 часов. Да, То есть возили по больницам и так далее. Не забывайте о том, что существуют еще другие выплаты. Если вы инвалид, становитесь в социальную службу. Вас не имеют права оттуда исключить если у вас доходы превышают минимальную заработную плату на одного человека. Не имеют права, если вы инвалид. Вы сможете тоже получать какую-то пользу. Вам положена квартира, даже если вы одинокий, допустим, инвалид, вам положена однокомнатная квартира в социальном доме со всеми удобствами. Запомните это. Надо добиваться вплоть до того, чтобы идти к Нилу Лушакову, или кто у вас мэр в вашем городе, допустим, в каком российском, есть кабинет приема, и вы приходите, у нас любой человек может с ним поговорить. Если тема не очень серьезная, конечно, будете говорить с его секретарями. Надеюсь, кому-то это помогло. Если вам интересны новости из Латвии, интересно, как немножечко можно увеличить свое благосостояние законным путем, без всяких там, знаете, вот этих заработков в интернете, там и прочего. Пожалуйста, подписывайтесь, я буду узнавать все новые и новые новости. Надеюсь, это вам помогло. Понимаете, если вы инвалид, у вас заболевание серьезное, допустим, психическое или же физический недуг, то эти 220, если это на ребенка, 240 евро вам не помешают. Я гарантирую, то, что есть список заболеваний, при которых положены эти денежки. Но никто вам не скажет об этом. Ни один человек не хотят банкротить казну. А ведь эти инвалиды платили налоги. Что еще хотелось бы сказать? Такая вещь, что если ваш стаж маленький, да, сумма это маленькая, поэтому не стоит обижаться на государство. Вот какой есть закон, так он и такой есть. Да, он несправедливый получается. Потому что человек уже не может так работать со сломанной спиной, например, как у меня, я не могу грузить там ящики, допустим. Хотя и такое тоже было. Просто найдите к себе какую-то простую работу, чтобы шел этот стаж. Потому что учитываются тоже и годы этого стажа, да, тоже это вам в плюс. То есть вы можете взять какой-то участок, допустим, дворником, взять какую-то небольшую работу, постараться его как можно облегчить, эту работу, например, какой-то техникой, и стаж будет идти. Или стать ассистентом. В моем случае вот я ассистент. Но помимо этого тоже есть определенные, конечно, доходы, да. Потому что если вы будете обижаться там на государство, что оно там вам не платит, что мне дали 74 евро этот, эту инвалидность, вы ничего не добьетесь. У вас так она и будет мизерная. Да? Постарайтесь как-то... Да, стаж идет, и одновременно вы добиваетесь повышения этой инвалидности. Как еще можно повысить инвалидность? Вы все это сделали или просто оформили инвалидность? Каждый год, если у вас идет стаж, пожалуйста, приходите э, в службу, сейчас я скажу, в САА, да, это называется, службу в САА, и э, составляете там такую вещь. Э, прошу перерассчитать мои налоги, да. И при этом перерасчете налогов вы получаете определенную сумму себе с налогов, да, потому что вы льготник, как инвалид. А второе, при этом перерасчете э, обязательно упомяните, что перерасчет это не только налоги, но еще и пенсию. Потому что каждый год разрешено перерасчитывать пенсию. И она каждый год, помимо всех этих повышений, будет повышаться еще дополнительно там на 5-10, зависит от налогов. У кого-то может и на 50 евро в год. Да, поэтому это очень актуально кому было это полезно кто считает, что инвалидам нашим мало платят и желательно, чтобы платили больше ставьте лайк, подписывайтесь будет много тоже хороших новостей из Латвии, из России здесь только правдивая информация будет розыгрыш тоже среди активных подписчиков мы разыграем один приз среди Просто подписчиков мы разыграем второй приз. Первый приз это будет жесткий диск на 4 терабайта. Все хорошие, качественные фирмы. Второй блок питания. Да, или просто денежки вышли, если у вас уже таковые есть. Спасибо большое. Всего доброго.